здравствуйте друзья сегодня в видео я вам расскажу и покажу об окролах моих трех кролих они окролились в один месяц с разницей в три дня посмотрим с вами гнезда посчитаем крольчат и посмотрим общее состояние кролих начинаем начну я свой рассказ с кролихи, которая окролила всего одного крольчонка. Это молотилка. О ней есть отдельное видео, где я была шокирована таким ее поступком. Ну вот всего лишь один единственный крольчонок. И он, как ни странно, похож на нее. Прошлые акролы у нее всегда крольчата были либо белые, либо черные. А здесь крольчонок такой же цветом, как она. Это впервые у нее а, такой родился крольчонок. Плюс еще и впервые, что он родился всего лишь один. А папа у нас один и тот же, Гоня. Вот такой вот крольчонок малюсенький. Еще глазки не открыл. Ну, из-за того, что он один в помете, ему хватает молока, он немного крупнее крольчат, которые бывают такого же возраста. Все, молотилочку мы посмотрели. Следующая кролиха, это у нас снежка. Она у нас очень агрессивная, особенно когда сукрольная и очень слишком можно сказать, даже агрессивная, когда она кролится. Она не дает даже поставить ей корм и воду. Выбивает у меня все чашки из рук. Ну а в гнездо, когда я залазю, она вообще звереет, можно сказать. И крольчат я смотрю издалека всегда. Ну и в этот раз я их трогать не буду. Они почему-то очень сильно реагируют на звук, на свет прыгают, не дай бог еще выпрыгнуть сюда, в общем, трогать я их не буду поднимать. Ну и так издалека видно, что крольчата уже открыли глазки, они уже большенькие, и их здесь 8 штук. Их в гнезде 8 штук. В принципе, неплохой результат. 8 штук это хорошее количество крольчат, потому что... Кролиха их может спокойно выходить, выкормить. И крольчата будут все ровненькие, все одного размера, будут сыты и довольные. Ну, вот такие вот малыши-прыгуши. Ну, вот сейчас на примере вы посмотрите, как она реагирует на баночку на пустую. Но... Я, если честно, очень боюсь иногда к ней даже заглядывать в клетку. Воду ей наливаю через решетку, потому что чашка стоит рядом. Ну, а корм насыпаю, когда она отвлекется. Вот сейчас я возьму железную баночку пустую. Вот смотрите, как она реагирует на банку, на железную. Но на... она реагирует на банку слабее, чем на руку. Если туда рукой... Вот, видите, она кидается прям... Лапами скребет. Если туда рукой залезть, то она раздирает руку и кусает. Вот такая вот у нас мамка очень нервная. Следующую кролиху мы с вами посмотрим. Это чернобурая наша. Она у нас спокойная, не кидается, как снежка. Постоянные зрители моего канала видели уже эту кролиху. Я ее показывала. Ну, вот такая вот у нас чернобурая мамка. Вот Она спокойная. Она не кидается. Банки из рук не выбивает. Сидит, спокойно кушает. Ну, сейчас посмотрим гнездо. Так, ну вот. Сейчас откроем гнездо. Посмотрим, что там у нее. За гнездо. Гнездышко сделано хорошее. Внизу сено. А крольчатки сверху на пухе лежат. Гнездышко круглая, хорошая, мягкая. Ну вот они вот такие вот малыши. Глазки они еще не открыли. Они самые младшие. Чернобура у нас кролилась позже всех. Вот их здесь в гнезде Наверное, даже и не сосчитать. Но я их трогать не буду. Вот они спокойно лежат. Примерно тоже 8 штук. 7-8 Ну, даже если 7 их, тоже нормально. Очень даже хорошо. 7-8 штук. Это хороший результат. Хотя бы не один. А то молотилка дала жару в этот раз. Ну вот, все они здесь черненькие, чернобурые, такие же, как мама. Вот такие вот маленькие лежат. У нее здесь сделано, наверное, она тут сама сидела, такая лежаночка. Но гнездышко сделано очень хорошая. Добротная, как зимой. Большой слой сена. Уха тоже очень много. И вот здесь вот лежаночка самой мамы. Рядышком она с ними лежит. Ну вот. Здесь тоже все хорошо. Папа всех крольчат. По-прежнему наш гончик. Вот он, он сидит. Здравствует. Вот так вот хорошо поживает наш Гонечка. Так. Ну, вот такие вот у нас новости, друзья. Прибавление в хозяйстве. Три кролихи. Конечно, молотилка у нас дала жару в этот раз. Она пойдет под замену. У меня есть на этот счет ролик отдельный про нее. Ну, а вот Снежка... И наша бурая кролиха, они прекрасный результат показали. По 8 штук, это очень хорошо. Я довольна. Следующая у нас на подходе Эрика. Она покрылась у нас. Вот она сидит. Эрика у нас самая ласковая из всех кролих. Любит, когда ее гладят, чтобы погладили дается. Вот такая вот у нас хорошая кролиха. Ну вот, друзья, на сегодняшний день вот такие вот у нас результаты по акролам. Кому было интересно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, заходите, смотрите новые видео. А сегодня все. До новых встреч. Пока-пока. Ути, какая хорошая ты, да? Ты хорошая. Ласковая такая, нежная. Ну и мамка хорошая ты. Массаж, массаж. Ой, массаж.